ребята продолжаем. Ну, так Назад. Нет, она похоже я собирался врач. Я доживал сосед который больше напоминал кусок и той пары. Интересно, а есть ли у них здесь интернет? Да откуда, в Привет. Из бинами сестры вынурнула Лена. Странно, что я ее не заметил. После ужина приходить сюда. и Лене все объяснила. Она потом тебе расскажет. Йолла говорит. Лекарства, значит, привезли сегодня. Но по словам Ольги Дмитриевны, автобус еще не будет несколько дней. Получается, сегодня кто-то приезжал в лагерь? Да, из утра, из райцентра. А что? Да ничего, просто вот и славно, пионер. Значит, вечером, после ужина, сразу сюда. Может быть, я... В это время я совсем не замечал Лену. Извини, не науку маскировки по-разовиду бы ее оптимизм на Да я и одна могла бы справиться. Там много, несколько коробок, ты что? Тем более, пионер всегда готов. Как ведь пионер? Она взглянула на меня как-то... Она взглянула на меня и как-то улыбнулась. А -а -а. А -а -а. Тратить весь вечер на подобную работу мне совершенно не хотелось. Тем более, есть и дела куда... и Дела и важнее. Ну, отказываться вроде как неудобно. Так, сейчас. Постоп... Стопешка. Сори. Извините, ребятки. Меня. Так. Так, Да. Ольга Дмитриевна попросила ей вечером помочь. Нет, может, стоять не стула? Хотя. ну, надо было сначала думать, о ком говорить. Так. карась надо продолжить искать ответ. Я знаю, что это Алиса. Убор, эм, ладно, уберу, помогу спортивному клубу. Это Ульяна, это ребята, это одиночка, это Славия. Со Слави надо пройти. Концент. Она оба сбежать. А, вот на вот этот моменте это залисти. Спасибо за танец. Заиграл следующий трек. Еще? Нет, пожалуй, передохну немножко. Да сейчас приду! Спасибо, но с тобой уже -то, С Ульяной тоже. С Нику я пройду позже, короче. Так, первым делом выбор четвертинь. Первым делом выбор там, номер 17. славе будет помогать нам Так, второй выбор. Ну я знаю, что вроде бы заброшенный лагерь слева там. Или сюда же Ну, короче, можно это все скипать. Так. Да просто так. Конфет вор старухи Потому что удачи у всех, эти свои карканки Или свои отдать удачи Ладно, дайте Съедим яблоко пойти со Славей, потому что Лиса с, с Леной я уже ходил. Я пойду с ним. Вот отлично. Вы вдвоем поможете найти Журика. Так. Вдвоем веселее. Ты уверен? На. А, не, ну. Вот. Сейчас. Жури, Жури, Саня. не кажется все это странно что именно ну что мы сидим тут вдвоем ночью нормально ли в данной ситуации да, Так. два раза влево налево налево два раза налево два раза налево потом один раз направо Потом два раза направо, направо, направо, и один раз налево, налево, я сказал, на. Наверное, что мы месту, с начали. так. Налево, налево, первый.